По мотивам статьи Данилы Дыхканова «Ваш мозг – ленивая сволочь!» или «Как предотвратить застывание и деградацию разума» Статья о том, почему человеческий мозг со временем деградирует, и как этому воспрепятствовать. Вы заметили, что чем старше вы становитесь, тем с меньшей охотой беретесь за ту работу, которая для вас непривычна или связана с большой концентрацией внимания и освоением незнакомых навыков. Я думаю, каждый из вас замечал за собой некоторые признаки лени, отвлечения на посторонние, даже если это новое и интересное вам. Сразу надо попить кофейку, сбегать в туалет. А может я еще подумаю? В общем ум в игре. Чего бы не делать, лишь бы ничего не делать. Продолжаем. Открою вам небольшой секрет. Чтение любимых газет, авторов, работа по хорошо знакомой специальности, использование родного языка. И общение с друзьями, которые вас хорошо понимают, посещение любимого ресторана, просмотры любимого сериала. Все это, так всеми нами любимое, приводит к деградации мозга. Почувствовали возмущение своего ума? Нет, ну при чем здесь это? Это все такое любимое, привычное, в трудах и поту заработанное. Аргументируйте, будьте любезны. На что автор статьи уверенно заявляет а я к этому вполне присоединяюсь, так как в научно-популярной литературе достаточно подобная информация о мозге, и она разумна, с точки зрения сохранения энергии. Продолжаем. ВАШ МОЗГ ЛЕНИВАЯ СВОЛОЧЬ, КАК И ВЫ! Данила Батикович, поаккуратней со словами, изо всех-то не надо. ВАШ МОЗГ ЛЕНИВАЯ СВОЛОЧЬ, КАК И ВЫ! И поэтому стремится снизить затраты энергии на ту или иную деятельность путем создания своеобразных макросов, программ, которые вы выполняете по шаблонам. Биолог Ричард Симон в начале позапрошлого века назвал эти программы энграммами – физической привычкой или следом памяти, оставленным повторным воздействием раздражителя. Энграммы можно представить в виде тропинок, которые нейроны протаптывают в вашем мозгу, выполняя одно и то же действие. Чем дольше мы выполняем его, тем меньше энергии затрачивает. На это наш мозг. Иногда эти тропинки превращаются в дороги, а затем и вовсе в табаны, как, например, у этого китайца, собирающего колоду карт быстрее робота. С одной стороны, это отличная суперспособность, действительно, зачем тратить лишнюю энергию на осуществление однотипных действий. Однако, обратная сторона этой способности – снижение пластичности нашего мозга. Дело в том, что чем дольше мы пользуемся энграммами, тем меньше работают базальные ганглии в нашем мозгу. Не очень понятно, но красиво. Их основная функция вырабатывает нейромедиатор – ацетилхолин помогающие нейронам прорубать новые тропинки среди информационного шума нашего мозга. Примерно это у вас происходит сейчас, после прочтения данного предложения. Ах, какой уверенный автор, да еще и с юмором! Вспомните свою дорогу на работу или в институт. Если вы ездите по одному и тому же маршруту больше полугода, то ваши действия становятся настолько автоматическими, что параллельно вы можете выполнять и другие действия – читать, слушать музыку, отвечать на почту. В любимом ресторане вам не придется выжимать из себя стилхалим и думать над тем, что вам взять на обед – вы уже наизусть знаете все меню. За фальшивой улыбкой друга вы сразу же узнаете тревогу, и вам не нужно будет напрягаться для того, чтобы расшифровать эти коммуникативные сигналы. Казалось бы, зачем все это менять? А затем, что наша жизнь – непрерывный источник изменений, не поддающихся нашему контролю, к большей части из них нам приходится приспосабливаться, и в этой гонке хамелеонов выживает тот, кто быстрее остальных поменяет свой цвет под цвет окружающей среды, и сможет поближе подкрасться к насекомому, которых во время кризиса все меньше и меньше. Вас могут сократить, как, например, это сделали совсем недавно с тысячами врачей. Задачи вашего отдела могут измениться, и от вас потребуется овладеть новыми навыками. И если вы не справитесь, вас опять же сократят. Вы влюбитесь в китаянку и захотите выучить дунганский язык, на котором говорит ее родня. И так далее. Поэтому пластичность мозга надо постоянно поддерживать и тренировать. Представьте, что ваш мозг это бетон, который через какое-то время застынет. Образ затвердевших мозгов вам станет понятнее, если вы посмотрите на большинство 70-летних стариков, не способных освоить таймерные на воспринимающих в штыки все новое, выполняющих годами однотипные действия или воспроизводя шаблоны мышления. Эти тропинки в их головах превратились в норы и тоннели в скальных породах, и прорыть проход в соседнюю пещеру практически невозможно. Ваша задача постоянно перемешивать эту мыслительную смесь, не дать ей затвердеть. Как только мы расслабляемся и начинаем использовать энграммы, какая-то часть нашего мозга затвердевает, и мы даже не замечаем этого. Браво автору! Кратко, лаконично, образно. Согласна со мной? Что делать для того, чтобы остановить деградацию мозга? Я выделил десятку самых простых, но вполне эффективных приемов. СЛЕДИТЕ ЗА СОБОЙ Если вы вдруг почувствовали дискомфорт от того, что что-то не так, к примеру, ваш любимый сайт поменял дизайн или в магазине исчез любимый йогурт, уцепите это чувство за хвост и начните его раскручивать, почему бы не попробовать все йогурты или вовсе не начать делать свой? Не перечитывайте уже прочитанные книги. Не пересматривайте уже просмотренные фильмы. Да, это очень приятное психологическое чувство – окунуться в тот уютный мирок в жизни уже знакомых персонажей. Никаких сюрпризов, уже знаешь конец и можешь наслаждаться мелочами, которые в первый раз не заметил, проглотив книгу за час или просмотрев сезон за выходные. Но в то же время вы забираете у новых книг и фильмов шанс открыть вам что-то принципиально новое, лишаете свой мозг образования альтернативных нейронных связей. Ищите новые маршруты Постарайтесь искать новые маршруты для привычной дороги домой и обратно, найти альтернативные магазины, кинотеатры и другие инфраструктурные точки на карте вашей жизни. Это может занять дополнительное время, но может принести приятные бонусы, к примеру, более низкие цены в магазинах или меньше народов в кинотеатре. Ищите новую музыку Если вы меломан, в вашем айпаде десятки тысяч композиций, и вам кажется, что ваш вкус весьма богат и разнообразен, то спешу вас разочаровать. Чаще всего мы слушаем 50-100 знакомых треков, приятных нам по все тем же причинам, мы адаптировались к ним, и нашему мозгу не нужно тратить дополнительные ресурсы для их обработки и осмысления. В мире несколько сот тысяч интернет-радиостанций, и даже если каждый день переключаться на новую, все равно нашей жизни не хватит для того, чтобы переслушать их все. Ищите новых друзей и знакомых. Да, это конечно здорово, когда есть друзья, с которыми приятно собираться каждую пятницу и обсуждать футбол или новое платье Бионси психологически комфортнее. Если это можно назвать платьем. Но ведь большинство из нас живут в мегаполисах, Зачем ограничивать свой круг четырьмя-пятью людьми, причем чаще всего выбранных не нами, а навязанных обстоятельствами — школой, институтом, работой? Социальные инструменты, заложенные в нас, очень сильно влияют на наш образ мышления, и иногда бывает так, что мы под влиянием тех или иных друзей меняем точку зрения, набор интересов, а иногда и вовсе род деятельности. ЗАВЕДИТЕ ДЕТЕЙ Дети являются перманентным источником хаоса, и неопределенности в вашей жизни. Они – живые бетономешалки в вашей голове, рушащие все шаблоны и перекраивающие ваши устоявшиеся маршруты по-новому. У меня три на разных возрастов, которые каждый день вносят что-то новое своими вопросами, поведением, пытливостью ума и непрерывными экспериментами совсем вокруг. Вы сами не заметите, как ваше мышление раскрепостится, и вы начнете думать по-другому. Если завести детей у вас пока не получается, то можно начать с собаки. Она, во-первых, требует прогулки, а свежий воздух полезен для мозга. Во-вторых, вовлекает вас в девольное общение с другими собачниками. И, в-третьих, тоже может стать источником хаоса. Моя, например, когда бегает за мухами, не обращает особого внимания на препятствия, возникающие на ее пути. Перестаньте критиковать! Какой ужасный дизайн! Как отвратительно они сделали развязку, как неудобно сидеть в этих новых креслах! Эти и миллионы других сообщений в Фейсбуке, из уст ваших коллег и ваших собственных, являются индикатором сопротивления изменениям, неожиданно наступивших в жизни. Изменениям, которые чаще всего вы не можете изменить. Или можете, но приложив множество усилий, которые того не стоят. Согласитесь, есть ведь более интересные занятия, чем требовать в ресторане книгу жалоб и писать кляузу на хамоватого официанта. Гораздо полезнее для вашего собственного развития будет принять эти изменения и мотивировать мозг продолжить жить в новой реальности. Ваши диалоги должны выглядеть примерно так. Новое меню? Отлично, а то старые блюда уже приелись. Новый ремонт дороги? Нужно искать объезд. Отлично. Значит, через месяц тут не будет таких колдобин. А пока идет ремонт, я узнаю об этом районе что-то новое. Новая операционная система? Супер. У меня теперь появился новый занимательный квест. Найти панель управления. Перестаньте вешать на людей и ярлыки. Это очень удобно. Вместо того, чтобы разбираться в человеке, размышлять о том, почему он так поступил, поддаться слабости или просто заклеймить его, присоединив к тому или иному психотипу. Изменила мужу? Шлюха. Выпиваясь с друзьями? Алкоголик. Смотрит дождь? Белоленточник. Каждый из нас находится под действием, может быть, еще большего давления жизненных обстоятельств, чем тот же Родион Раскольников, однако многие находят его размышления, описанные Достоевским, интересными. А соседки-разведенки с двумя детьми, чем-то вульгарным и не заслуживающим внимания. Экспериментируйте с ароматами! Несмотря на то, что эволюция вытеснила на второй план наши рецепторы обоняния, запахи все еще имеют для нас огромное влияние, и если у вас есть любимая туалетная вода, которую вы не меняете уже годами, то самое время ее поменять, и делать это с некоторой периодичностью. Учите иностранные языки! И для этого не обязательно влюбляться в китаянку, можно найти другую мотивацию, связанную, к примеру, с профессиональными интересами или хобби. Иностранные слова и связанные с ними семантические поля зачастую отличаются от вашего родного языка, и их изучение является, пожалуй, самым эффективным инструментом для тренировки пластичности мозга, особенно если отходить дальше от туристического лексикона и углубляться в культурные ценности. Не следует также забывать, что наш мозг устроен гораздо сложнее чем многим кажется. Энграммы связанные с прослушиваниями одной и той же музыки влияют на то как мы общаемся с друзьями. Неожиданное ощущение от запаха блюд в новом ресторане могут разбудить вас желание переценить слова и поступки любимого человека понять и простить а прогулка после работы по незнакомой улице натолкнуть на мысль о том, как найти подходящее решение в проблеме, возникшей на работе. Поэтому вышеперечисленные лайфхаки лучше всего комбинировать. И может быть в один прекрасный день, лет это через тридцать, когда ваш внук принесет вам новый гаджет, представляющий из себя облако нанороботов, вы не скажете «О боже, убери от меня эту жужжащую хрень» а окунете в него руку со словами «Вау!» И сразу же спросите, а как оно работает, и где это можно купить? От себя могу добавить, если советы Даниила Дыханова кажутся какими-то сложными, глобальными, что ли, можно делать и более простые вещи. Чистите картофель, господа. Попробуйте чистить другой рукой, если чуть больше времени на это есть. Причесывайтесь, сделайте это другой рукой. Встаете с кровати с левой ноги — попробуйте с правой. За стол садитесь в определенном месте — пересядьте. И тогда информацию о затвердевших инграммах вы сразу не только поймете, но и почувствуете всем телом. Ваш ум сразу встанет в боевую стойку. Тебе что, делать нечего? А вы ему в ответ заткнись. Я здесь главный. Что желаю, то и делаю. На заднее сиденье дум думать, я у руля, и точка. А это уже простая техника, от прикладной осознанности, которая вас сразу включает в состояние наблюдателя. Вам не надо сидеть и медитировать, с усилием искать это состояние осознанного наблюдения. А легко и просто, с юморком, вслух, ну или тихонечко, но сочно так. Заткнись, я у руля, а ты на заднее сиденье. Это было про ум. Если будете наблюдать за собой и делать это регулярно, то, несомненно, со временем сможете управлять в большей части своим умом, а не он вами. Если будете делать это постоянно расширяя, так сказать, ассортимент, вы найдете множество причин благодарить свое тело и себя за то, что уже умеете делать, и делаете хорошо, и не где-то там в уме за унылые аффирмации «я люблю свое тело, я люблю себя», а каждой клеточкой себя. Страстно и честно произнесете, как же я так здорово научился, приспособился правой рукой чистить овощи! Вот же я молодец! А левой смогем? Вот вам и новый опыт проживания здесь и сейчас, вот и новые нейронные пути и здоровый мощный мозг. И далеко ходить не надо, только развивай свою фантазию, что тоже весьма полезно. Как я люблю говорить, все есть на расстоянии вашей вытянутой руки. Помните об этом. С вами была студия ПроЭС с новым проектом Мотивы ПроЭС» Людмила Смирсо и статья Данилы Дыханова Ваш мозг Леднивая сволочь или как предотвратить застывание и деградацию разума. Ссылка внизу под видео. Да и разумеется, всех благ вам. И под занавес! Будь человеком! Становись уже осознанным, выбери хоть что-нибудь, комментируй, ставь лайки или, наконец, подпишись!